Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ и сегодня я снимаю сериал Мальтл Пони. Я немного название его изменила. С сериал Мальтл Пони. Жизнь Рарити. Это у нас уже третья серия, которая называется а, Обычная жизнь Рарити. Давайте начинать. Дочка, вставай. Не хочу, мам. Доченька, вставай. Тебе надо в школу. Ну не хочу, мама. Дочка, а ну-ка вставай. Ой, ну хорошо, хорошо. <свеческая> так, доченька, иди э, сюда. Снимай э, вот эту, э, свою маску для сна. Э, я тебе вон там одежду поставила внизу. Спускайся и переодевайся давай. Хорошо, сейчас. Ладно. Я буду переодеваться. Все, мам, я оделась. Молодец. Теперь иди собирай портфель и иди в школу. А завтракать, мамочка, как? У нас сегодня завтракать не получится. Помнишь, у тебя репетиция? Вы в школе же будете готовиться к какому-то выступлению. Я очень хочу посмотреть, как ты будешь выступать. Короче говоря, я тебе там молоко и банан положила. Ну, то есть, на стол. Ты возьми с собой и там покушаешь, хорошо, доченька? Да, мамочка, хорошо. Ладно, Ой, Надо взять портфель. Вот учебники, да? Надо, ну надо собирать портфель. Все, мамочка, я собрала портфель. Умница. Теперь иди в школу, хорошо? А когда придешь из школы, меня не будет. Мне надо будет отлучиться на некоторое время, доченька. А если Флёри Харт будет спать, ты ее покорми разбуди, хорошо? Ладно, мамочка. А сама а, делаю уроки черновик, потом я приду проверю, ты их перепишешь, хорошо? И обязательно мне скажи потом оценки свои. Хорошо? Конечно, мамочка. Ой, да, конечно, я пошла. Ладно, иди. После школы. Ура, я получила пятерку. Ура, ура, ура. Мне мама купит, наверное, юбочку для моей пони или какие-нибудь духи. Ура, ура, ура. Мама. А, она же ушла. Ладно. Пойду посмотрю, что делать. сестра. Надо убудить. будить. Сестренка. Сестренка, вставай. Мамочка, я не хочу. Я не хочу. Это не мамочка, это Рариц. А, Сестренечка. А, что случилось? Мы гулять идем? Нет, сегодня мы не погуляем. Сев... А, сегодня а, я тебе разрешу подольше поспать. Сейчас я тебя только покормлю, хорошо? Холясе. Ладно. А, сиди, я сейчас тебе принесу бутылочку скиду, а потом ты опять поспишь. Хорошо? Да, халя сё. Ладно, подожди, сейчас. Бутылочка. Пойду ее отнесу ей. Так, доченька, давай садись. Ой, то есть, ой, сестра. То есть, сестренка, попи. Ага. А -а -а. Все. Ой, как. Я даже спать захотела. Ладно, спокойночи. А не нете. Вот и хорошо. Она заснула. Так, теперь надо, наверное, сделать уроки. Хотя мама не говорила сразу делать уроки. Так что я пойду, э, наверное, схожу тайком в магазинчик и себе куплю духи. Мне очень нужны новые духи, а то старые. Ой, они так невкусно. Пахнут. Я узнала, это самые плохие духи. Они вообще не в моде. Пойду схожусь и новые куплю. Ладно, я пошла. Ти -ти -ти -ти -ти -дам -дам -дам. Вот я и купила много вещичек. Ладно, посмотрим, что я набрала. Так. Так. Вот там вещь. Сейчас. Так, так. во-первых, в первом моем пакетике у меня есть голубенькая расчесочка Потом, что у меня, духи Это какой-то специальный э, как крем Заколочка красивая Это я сейчас разложу Детское питание для моей сестрички, фен и себе коврик, а то мне там неприятно спать. А вот в третьем вот такой шампунчик, ливерная колбаска от мамы. И мне супер вкусный домик пряничный. Ладно, пойду это все разложу. И жду, когда мама придет. Угу! Так, вещи разложила вот сюда и вот туда, и вот сюда. Все готово. Вот там коврик я положила. Сейчас там моя пони будет спать. Ладно, жду, когда придет мама. Да. Доченька. Ага. А, чего? Дочь, я пришла. О, мама, приветики. иди сюда. Я тебе, мама, хотела, кое показать. Ой, ну что? Ну, для начала, скажи, ты сделала уроки? Упс. Конечно же, сделала. И собрала портфель. А это еще что такое? Вещички новые? Расческа. Новая. Как ее зовут? Да неважно, Новая, это как. Ай, забыла. Не Доченька, зачем тебе столько новых вещей? Ну, я хотела, пока тебя нет, обновить гардероб. Доченька, у нас очень и так мало места. А ты тут все своим хламом захламляешь. Как? Какой ужас! Это не хлам, мама. Ну, покажи, что еще купила М, продукты. О, господи, дочка, зачем тебе это нужно? Ну, я хотела показать, что я уже самостоятельная. Ясно. Ну ладно, иди, мойся, передевайся в халат и иди спать, ясно? Ясно. мама Ой. мама да доченька я все угу. теперь а вот это все вот ты уже все хорошо так а иди снимай переодевайся и иди ложись спать надеюсь ты покушала да я покушала хорошо Ладно, иди. А я пойду тоже поспать. Хорошо, мамочка. Опять переодеваться. О -о -о. Теперь спать. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка Тв. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем пока. Пока-пока.